35 это то же самое, что в Сибири 70, которые они там говорят. 70 мороза у нас бывает там, да? Вот. Те же. Та же хрень тоже, что где я проживаю по Волжье. Мои 35 то там 70, которые для них будут. Если они к нам приезжают, сразу говорят, это как 70 у нас. Это уже доказано. Это кто там тем более родился, жил в моем регионе тоже проживают, с разных регионов там, всей этой нашей страны родилась там где-то рядом с украиной даже чуть ли не чехословакии живет здесь там переехала ну, с разных мест и сибирь и башкирия там и, и другие там регионы Где такого климата говорит, не встречали, как у меня. Да, Миш? Я просто фиксацию включил. Вот хочу сказать. Вот смотрите. Сейчас у нас число условное 11 января, грубо говоря. Вот. А температура вот в Санкт-Петербурге минус 3 градуса. А до этого... В ночь с 31 на 1, вот декабря и на 1 января, было плюс 1. Потом резко, вот когда начались вот эти вот религиозные празднества, резко опустилась температура на 25 градусов. Опустилась. Резко. Вот действительно, вот подумайте, ну как это может быть, чтобы это не искусственно делалось? И тут резко, вот сколько, за два дня опять температура поднялась, как только закончились эти религиозные праздники. Слушайте, может задуматься надо, а? Это я к зрителям обращаюсь. Тем, кто может, ну, просто зайдет первый раз, посмотрит. Подумайте, может не все просто так в нашем мире делается? Передай микрофончик. Да, может не все просто так, не просто так все делается, а целенаправленно, целенаправленно делается, через энергию внимания толпы, как говорится. Нагнетают, нагнетают, накачивают, да, чтобы это все потом воплощалось, как говорится. Тоже 18 стало, было -то вообще 35, там 30-ник держался в основном. 35 это в определенный момент линейного времени, они там ближе к утру, вот это у них там, эти свои установки-то, походу. Но я иногда с дивами там на базаре, там или еще тогда вот у нас лето наступало, как бы в прошлое лето. Блин, толком, говорю, лето не дают. 10 плюс 12, черт, что это за лето? Июнь месяц, да, должно быть уже нормально, там 22-25. Нет, 12 там 13 хрен какая-то, блин. Я говорю, толком лето не дали. А потом, потом позже уже только. Лето вообще короткое было, толком не было его нифига. Какое черту потепление, когда было похолодание сплошное. Лето там прошло, там буквально, я пишу в комментариях, это, на разных ресурсах, да не было ни вчера толком, говорю, лето-то там чуть-чуть, сезон небольшой короткий такой, очень быстро пролетело, опять уже там пятнашка, там тринашка пошло потом, по накатанной. Я говорю, им... Только им хотят вечные не потепление а какое-то похолодание хотят создать наверное, только больше у них там в замыслах Чтобы короткое, как было очень короткое, а это очень длинные да там это хрень то маразм то этот дед маразм может так сказать вот, вот так такие уже начинаешь думать такие так выходит но если вот если посмотреть как вот это все было я с этими бабушками общался я говорю думаете что не, не могут они воз... да запросто говорю. вот видите говорит нам толком ли не дают там на базаре на базаре там то ли гречку покупал что-то такое вот, там как бы встретился было общались немножко да они со мной согласились кивнули да ясное дело ясный перец управляет говорит, тоже там одна пенсионерка вот некоторые как-то еще понимающие есть А понималка, что понималка? Все равно придется это как-то врубаться. Хочешь, не хочешь, там заставит это вся крень задумываться, иначе никак просто, как Капранов говорил, там попрыгай, отойдет. Вот. Да, Игорь, разбудят всех. Уже mm -hmm. никто не уйдет от этого, от волшебного пенделя. Mm -hmm. Кого-то мягко будили. Кто-то сам проснулся. Кому-то помогли соратники-соратницы пробудиться. Вот. А кого-то придется пинать конкретно. Как вот этот, помните, мемный ролик этот. Лежит такой. Вставай, давай, что ты, шашлык. Вставай. По пузу ему хлопают. Примерно вот так. Так что да. Светляков радует, что больше становится. Действительно. Это потому что пробуждение идет. Вот. Деградантов практически не видать. Так где-то там на телеканалах маячат и в интернетах. А на улицах вот особо я сегодня к нам в центр деревни ездил, так что-то и незаметно никого. Вроде ходят такие. Все спокойные, адекватные. Нету, как, как раньше было, алкашня, там вот это, ну, сами понимаете, деграданты, короче, на разрушение самих себя, которые... Не, потихоньку. Идет пробуждение, идет. Процессы были запущены, и они будут выполнены. так вот. Ладно, передаю пока микрофончик. В прошлом-то, Миш, это, ты говорил, Норвегия, да, выше, даже чем... Ну, посмотреть по официозу, который вот это всей официальщине карте там, его, картам их ним, да? Там север-юг там. Там у них должно быть ведь еще холоднее, а тут у них плюс 12, да? Там, или сколько, ты говорил, Хельсинки? Или что там? Сколько там у них сейчас? Или где Финляндия? Да, у них там это, на 10 градусов теплее, чем у нас. Вот, а 10, тут в север, вот да. Вот, вот. А на это, знаешь, она а это оправдание придумывают. А это их гольфстрим обмывает. Какой гольфстрим, блин? Здесь этот финский этот Балтийское море и финский залив. Какой там этот гольфстрим? Вы В общем, сами врут, ничего не знают. Так что все надо проверять, перепроверять. А лучше создавать новое. Да, вот. Так, Елена у нас с нами-то была, она говорила, это сор соратница. Все кнопки трогают, нажимают, тоже, наверное, без разбора, вот, там, начинает проявляться, где-то там, это, в африканской стране, какой-то. Там верблюды стоят, там, это, это, это, на фоне снега, там, туда-сюда. Такие же тоже гуляли ролики, там, где там снег там у них нахерачил там. там нифига не должно быть, там, как поехали. Ошиблись, случайно не туда направили, там, не в то русло, перенаправили, наверное, кнопку не туда нажали, там, установки свои, там, эти, которые они там понажимали. Один вариант не прошел, другой вариант, да, у них же там четвертый вариант, запустим, да, там. Ну да, Игорь, знаешь, сидит там такое существо человекоподобное, на кнопочке жмет, жмет, жмет, а потому что человекоподобное не хватает этой мощности запомнить, какая кнопка за что отвечает. Вот и получается. Жмет туда-сюда-сюда сюда, и получается такая. Флешка просто такая малообъемная. Знаете, как на этих? На первых смартфонах там вот таких вот. Были такие маленькие. А не, были большие флешки такие вот, вставлялись. Вот, а на них это, мало всего было вот, записать. А потом этот обратный инженеринг. И такие пироги. Ладно, пока тоже передаю микрофон. Пока у меня вопрос сложно, как возник. Какую-то тему нащупать. Да, у меня даже вопрос возник сегодня, потому что сантехника это где работает. у меня знакомый Леха, мы одноклассники, вместе с опытом учились на токаре. Я тоже на токаре, что достаточно широкого профиля. девяностый год, это условный. Так вот, он сам то машину ремонтирует туда сюда он в этом гараже долго проработал, там машину разбирал, собирал, там вся сантехника, они часто на улице, часто на морозе, часто где-то тут труба лобнула с холодной водой в прошлом условном летом, и они там возились, снег идет, хрен побери, они фары врубили, там трактор подогнали, у них там ну, ситуация такая аварийная, пока тут народ, как говорится, не сбунтовался, они тут быстро это все... Ситуация такая, да и не спали, они допоздна, там, они херачили, выкапывали там экскаватор, туда-сюда стоит, свет, фары, там снег херасит, пофигу, снег не снег. Вот это что вызывает, вот эта вся хрень-то, которая из-за или как ее там, возможно, устранить там что-то надо, где-то что-то замерзло. Ну, я ему вопрос задал сегодня, говорю, То как тогда, говорю, в 19 веке-то они, говорю, там, это все канализации туда-сюда. <смех> Трубы. А там, говорит, не было канализации, говорит, вообще. А что они под себя ходили, что ли? <смех> <Вот он. смех> и я сегодня его жене тоже сказал. У него жена бригадирша, там у нас, <смех> тем более у нас работает, Татьяна. Я говорю, это в говновозе, вот это все, говорит, все, все там по говновозе, что ли, ходили. Да-да-да, говорит, да, да. видишь, я говорю, я простой вопрос задал, говорю, и уже это, зацикливались уже, говорю. Не знаете, у нас электричество было там туда-сюда. там Про электричество я там немножко. Да, Миш? Это это, я чуть-чуть пошучу немножко. Это у них были волшебные ночные вазы, утилизаторы. А потом, как только случился катаклизм, вазы отключились и пришлось все в окошке выливать. А до этого сделал дело, опа, оно исчезло там из этого. Дематериализовалось в этой вазе. Но это так шутка на подумать. Вот. Прости, Игорь, перебил, передай микрофон. Вот именно, Миша, вот он так и ответил, что, говорит, не было, говорит, никакой, говорит, у них там очистных, там, не канализации, там, это, стоков, там, все, возможно. Он тоже завис. Или некогда о нему думать. У него работа такая, все, бегают они, одна труба, другая труба. То, смотришь, трубу несут, то еще что-то, какие-то эти раковины таскают. Зад вперед. Вот, Где-то что-то не работает, меняют. Работа-то все, голова занята, постоянно. Думать, наверное, нет времени. Условно вот это загнали, в эту фигню. В эту, как говорится, зарабатывание бабла, там, вот это торгашство. Вот этим, как говорится, в этом-то зависает народ. Наверное, по большей части-то. А я так. вот сейчас подумал, а, Игорь Николаевич, извини, сейчас ставочку сделаю. Сейчас ты вот навел на вот эту вот мысль, да? Ну, все же оправдывается, Вот ты вот сейчас вот сказал, да, как они оправдываются все. Что типа того, что все время в трудах и заботах некогда подумать. А я вот, допустим, вспоминаю вот, по себе, да, думаю. Самое лучшее время было, когда подумать, да? Это когда я работал еще... До службы еще даже, ну в юности, после, между службой и после школы, так сказать, очередной раз. На радиозаводе работал, да, за этим самым, на конвейере. Вот для, для насчет подумать, самая лучшая работа на этом конвейере. Потому что быстренько обучаешься вот этим несложным операциям и делаешь это автоматически абсолютно, ну как робот. Просто как робот, только из плоти. И голова абсолютно свободна. И как правило, все этот самый, да, это я на радиозаводе, там очень много было женщин, да, ну, девушек, женщин, вот, большая часть была. И в основном идет болтовня такая, сплетни, пересуды бесконечные, хи хи там анекдоты, ну, в общем, мужики так более-менее разбавляют обстановку, а так в основном этот самый, так был бы вообще бабский коллектив вот, безостановочно, безостановочно треп идет, причем этот самый, да, все же привыкли уже к звукам этого же конвейера, вот, поэтому зал такой довольно большой, и слышно, кто что говорит там, ну, если не там, конечно, там типа по секрету, через весь зал этот. Вот, такие вот пироги. Так что, и другой, вот, допустим, вариант, да. Ну вот по себе вот обращали внимание. Вот когда вы делаете какую-то работу, такую, ну, привычную, да, ну, рутинную, можно сказать. Вот. Не особо такую интеллектуальную, да, почти автоматическую. И что вы делаете в это время? Куча мыслей у вас в голове. Вы такие планы строите, да, и это вот, допустим, там, лопатой что-то, да, то ли снег, то ли уголек, то ли там этот самый, да, или там землю скапываете, там, или пилой, пилите что-то это самое, до да, долго, так, вот, что, голова свободна, если нету с кем поговорить, то рой мыслей, поэтому, и что, как правило, этот самый человек обдумывает там житье-бытье в процессе вот этой работы, да, огромное количество этого самого, поэтому даже это не, ну как, даже это не оправдание, я считаю, вот, это отмазка, что называется, просто отмазали, что вот некогда там, в трудах и заботах, детей кормить, л... по полкам сидят, там дети, подоконники грызут, ну и прочую такую мототень, да. Вот. А на самом деле это вот уход от реальности, да, попытка сбежать, вот, ну, такая, бессмысленная, я считаю, все равно. Поэтому я считаю, это все равно не оправдание. Ну, вообще нету оправдания в современном мире, вообще нету никому оправдания. Ну, в каком плане, да? Я же опять же говорю, что я не осуждаю никого, просто я говорю, что не надо оправдываться, отмазываться, что там я не могу, там некогда, там, блин, куча детей, там и все такое прочее, все такие патриоты. А выясняется на самом деле, это вот как я, допустим, людей собирал же, чтобы родину защищать, да, в четырнадцатом году. А мне некогда детей кормить, а это уже чуть попозже, да, чуть попозже, когда уже активное боевое действие было, все равно часть народа пришла защищать, да, вот, а часть все равно, и перемещались порой, да, на, на разном таком транспорте, ну, когда и пешком, ну, по разным таким кварталам, и вот порой этот самый, да, порой где-то перебегаешь, а там сидят где-то в этом самом, да, в закуточке где-то там, или в скверике, или, ну, вот эти дворы обыкновенно таким на этажке. И сидят, пивас там, или самогон херачат, да, мы там загинаемся на, на передке, да, под огнем. Ну, и сюда эпизодически что-то прилетает. они сидят, пивас квасят, да, никакие предприятия не работают, но им надо, блин, эту самую... Детей кормить, да? Вот, сидя с бутылкой пивасика, <coughs> детей кормили. Поэтому оправданий, ну, нету оправданий на самом деле. Вот, Опять же, я не говорю, что там герои какие-то или этот самый. Нет, ну, просто нужно, я считаю, что все-таки, э, ну, честно об этом говорить. Вот. Не надо говорить, что там кто-то герой, а кто-то там этот самый. Ну, и в то же время, зачем обманывать? Вот, извини, что перебил, но да, да, да, да, Алекс, вот. я, я, себя теперь вспомнил, я же совхоз, сельхоз предприятие трудился, пока, да? Я же мешки кидал, и Шляхов включал, <связывал> Шляхов звучит, э, голосозапись запись через этот как его Bluetooth, шнур, там колоночка такая заряжающая на аккумуляторе тоже заряжается, как так же, как телефон заряжается. Вот. И... Это из телефона. Громко, чтобы слышно было, шляхал Анатолий ролики. Как говорится, с мешками, да? И ничего. <laughs> да, вот именно что. Потом уже как-то получается слушать, но это в ритм ты вошел в этот. Ты не один день так работаешь, трудишься одно... одно... однообразие вот, там, мешки эти воросий. И вот, и все равно потом уже к нему привык. И нравилось только его включать. Там. Народ слышит там, кто это. Вот. Хотя на трудах это. Потом некоторые говорили, включи-ка музыку лучше. Ну ладно, музыку сейчас, потом между делом, там и музыку включал. То там, там туда-сюда. Да, Миша? Я тоже хочу рассказать, тоже. вот Когда в юность свою тоже слушал. Анатолия слушал, вот этого, Рыбникова слушал, а в ресторане, когда работал. Тоже, пока клиентов нету никого. Стоишь там этот, а у нас досочка такая была типа магнитная, на нее эти заказы при, ну, прикрепляли там это, кто-то маркером что-то рисовал, типа вот это туда-сюда, а я там вырисовывал это а там Все рода вырисовывал, там этот глобальный предиктор вырисовывал. В свободное время реально. Просто это говорит о том, если есть желание, тебе даже эта усталость не помешает. А если ты не хочешь что-то делать, приходится себя ломать. Но иногда, как это, есть слово «надо», вот, надо сделать. Ты решил что-то сделать, ты это сделай. Вот. Если решил ты это сделать, то делай. А если просто как бы, ну, желания нету и не надо, не, как бы, ну, это ты только навредишь себе. Вот так вот. Так что вот так вот. Прости, что перебил, так просто поделился небольшой историей. Да, благодарю, друзья. Разговорились потихонечку, Игорь Кадич, Миша, разговорили немного. Ну, по сути, видите, тут опять же осуждать никого бессмысленно. Ну, если начинать, допустим, какую-то сепарацию, да, вот какое-то разделение, а это нужно все равно делать. Ну, получается вот так вот по большому счету в первом приближении, да, э, люди там или не люди, э, я сейчас имею в виду, что ну, есть люди, которые инстинктивно, да, вот желание такое саморазвиваться, изучать чего-то. Пусть тяжело, времени не хватает, но все равно это интерес. А определенный процент, другие, да, другие совершенно существа, вроде похожие, такие же человекоподобные, неинтересно. Деградировать хочется. Вот. и осуждать это бессмысленно, просто разное, вот, я, допустим, как, я бы осуждал бы тех, которые это все дело нас смешали в одну кучу. вот, не нужно было одинаковые тела давать, надо было хоть как-то, чтобы отличались, да, вот. не суть важно там, рога, копыта у кого-то или там нимб на голове, ну, чтобы конкретно отличались и лучше вообще не смешивались, да. Вот, было бы значительно, конечно, э, ну, будем надеяться, что эта сепарация произойдет, хотя медленно и как-то болезненно это все это идет, да, ну. Поэтому, ну, что тут осуждать, и бесполезно, э, бесполезно кого втюхивать, потому что те люди, которые деградировать хотят, их э, не изменить, я так полагаю, вот. Надо бы все-таки, чтобы мы как-то разъехались и не, не пересекались, не занимали общее это пространство единое. Передаю микрофончик. Да, Алекс Сергей, я полностью согласен. То, что вот не хотят, да, это уже я вот убедился на том, что вот у меня знакомый там один ровесник моего отца, тоже с 49-го, это с детьскими, с нами работал, уже трудился там, со сотрудник там как, по работе. Вот вроде недавно еще такой, такой бегал, чувствует, ну любитель тоже иногда там раз там лыучку там пропустить да, два там чекушку там иногда бывает, позволяет тоже и это и что интересно он поддерживает вот это поддерживал он говорил я говорит, не могу без равно ну, иначе я говорю гриппом болею надо как иногда часто вот этого поддерживал он даже позволял ну давал себе вот что, недавно вот его похоронили я говорю может излишку там шарахнул или еще что Организм уже это не хотел поздравости, когда увидел, что я Иван чай пью. О, гры, долго жить хочешь, Говорит, сразу подкалывает. Вот. Вот эти сами, сами страхи, наверное, тоже, да и вся вот эта система, которую он поддерживал, скорее всего, деградирующую вот эту можно. Может, это тоже повлияло, я думаю, наверное, то, что вот недавно умер буквально да и не скажу что он там храм храмой там еле ходил еле двигался нет такой живучий еще а так случилось видите вот я игры вот, к чему приводит этот хрень бездрав вот говорю вот олег про это и говорил что у них стремление к деградации и самоуничтожению вот оно и проявилось а каким способом это будет это уже индивидуально как говорится уникально для каждого да. существа. Да, Ярикадич, благодарю за этот самый мисс. Но только этот фрагмент надо будет вырезать, к сожалению. Отметку там себе сделай, чтобы долго не искать. Да, да. Это, конечно, очень важно, но для для Ютуба никак, к сожалению. Благодарим Ярикадич за этот самый, за этот пример личный. Вот. Ну тут опять же, да, опять же, по сути, понимаете, мышь, ну как, программное существо, да? Как бы это ни было прискорбно, мы и программируемся, и самопрограммируемся, и окружающее пространство нас пытается программировать, да, именно под себя, чтобы устойчивость системы продолжалась. Вот, а вот это вот опять же, да, это ж просто разные эти самые разные программы люди нахватали, и вот эти, которые деградировать. Вполне возможно, я не знаю, вполне возможно, может разошлись совершенно, и он где-то существует. Ну, вот эти все, которые уходят. Может быть, они в своих мирах как бы и не умирают, а продолжают как-то этот самый, да, в своих слоях реальности. Трудно об этом сказать. Да-да. Вот, Олег, и это я могу тебе подтвердить, думаю, что так оно и есть, потому что я вспоминаю вот некоторые свои сновидения, что у меня были, в которых я умирал. Вот реально умирало физическое тело, вот это вот. И потом я просыпался и такой, фу, блин, какой-то страшный сон проснился. Вот. Для них, я думаю, точно так же. Они просто вот это расслоение, вот идут, идут, опа, мы по этой ветке, а не по той. Все, и дальше они продолжают существовать. Так что, думаю, да. Хотелось бы, чтобы это безболезненно, эта сепарация произошла, и больше подобного не было, ну... Двигаемся в этом направлении. Но ну, вот эти вот, опять же, правильно ты отметил все это дело, Миша, вот насчет этих церковно-религиозных, так сказать, праздников, да? Сильный, конечно, удар, сильный, конечно, удар произошел по всем этим самым статьям. Я тут даже, наверное, через некоторое время. пару минут для отдельной записи вот во всех смыслах вот так что так что держитесь надеемся что немножко выровняется все это дело да передаю микрофончик может кто-то еще что-то скажет вот в прорубь то интересно олег окунаются да там туда-сюда я попробовал тоже блин мне не понравилось ни нифига я всю дорогу шел а, -а, а весь трясусь тогда, помню. Тогда двадцатник, пятнашки или двадцатник был, наверное. Это какой, десятый, что ли, условное лето? Точно не могу сказать. Его? Тогда вот у меня знакомый подтащил. Я, он, он больно это сильно это по счету религиозности. Но он говорит, я в сердце, говорит, я, говорит, не такое, говорит, как они, я, говорит, сердце. Он говорит, Иисус, говорит, сердце, я, говорит, пухну там и пойду замаливать. Нет, такого не будет, говорит, такого этих тварей, говорит. Ну, имеется в виду одноклеточных которые что сразу пойдут замаливать там типа их сразу отпустят это ничего хорошего не почувствовал я говорю никакого согрева там как они говорят типа болеть не будешь да не знаю врачи не просто так дежурит на скорой помощи возле таких мест чтобы на всякий случай кто-нибудь там не это ничего не случилось там даже были же ролики в Ютубе там, что врачи начинают смотреть, там медсестры, там скорой помощь. Вот, вдруг кому-то понадобится срочная помощь, Бог а то у них там все поможет, там туда-сюда. говорится, навязанная вся вот эта система. Да, я РК благодарю опять же за то, что личный опыт рассказал. полностью, абсолютно полностью согласен. Вот мы Занимались вот этой закалкой, да, обливанием, нырянием этим, да. Ну, сколько лет? Я не знаю, 3, 5, 7 лет, не знаю, много лет. До войны еще, после войны, собственно говоря. Вот, круглогодично даже вот несколько лет кряду ряду. Ныряли в эту емкость нашу, да, когда уже лед такой, что надо ломом пробивать. Ну такой, что толще пальца, вот когда уже до двух сантиметров доходил, тогда уже переставали, потому что уже просто невозможно. Вот. Когда уже не ныряли, обливались по-прежнему, два ведра, ежесуточно, да, Вот все это, так сказать, осенне-зимний этот самый период, круглогодично несколько лет, ничего хорошего нету в этом, вот мы ж с прошлого года, что ли, завязали с этим. С этой, так сказать, закалкой или моржеванием. Я так все-таки полагаю, что те, которые моржуют люди, да. Ну, наверное, это все-таки в сущности у них такие специфические, да. Ну и, как правило, все-таки, вот сколько я видео смотрел, вот эти, те, которые моржами себя называют. Ну, они все такие жирные, вот, как правило, да, худосочных там или обычного сложения нету. Наверное, все-таки там сущности несколько специфические, не совсем человеческие. Ну и это шоковое состояние. Организм входит все-таки в шоковое состояние. Встряска, возможно, и нужна кому-то иногда, да, иногда это нужно. Но все равно же должно быть это умеренно. А вот это, когда еще это церковный Праздник этот делается. Я полагаю, что это э, даже не 100%, а это 250% гарантии, что это целенаправленно. Опять же, откачка гаваха и э, для того, чтобы людей выбивать из седла пораньше, чтобы они старели, умирали и все такое прочее. Закалка, в принципе, это хорошо, но это нужно делать осмысленно. Начиная с теплого времени, с настоящего теплого времени, сначала там комнатной водой, или вообще у себя там ванна, если есть ванна-душ, вот так вот начинать постепенно. Ну, в любом случае с летнего времени, если человек настроился, да, заниматься закалкой. А здорово вот так вот, среди так называемой зимы, хераки в прорубь. Нет. Вот. Тем более, тем более, вот я ж, опыт большой имеем, да однозначно говорил, в одежде, ну хотя бы в трусах, или вот как женщины в, в этом самом, да, плавки лифчик, да, или там вообще купальник, это вообще пипец, нельзя, потому что оно на теле обмерзает сразу, да, я вот, я знаю, что это такое, по сильному такому морозу облился или вылез из этого самого, еще не успел вытереться, а у тебя уже волосы, Дом покрылись, заледенели, и на, на всем теле э, ледяная корка, когда ветер и сильный мороз. Какой там этот самый, в каком там купальнике, о чем? Вот. Только галяка, и как можно быстрее обтираться. Вот. Все остальное это абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Вот, ну, вот такие вот пироги. Вот. У нас вот такой вот опыт, причем многолетний, э, я знаю о чем говорю. Ну вот, поэтому, опять же, э, если делать себе стресс, вот, то надо это продуманно делать, а не сдуру под это дело, на какой-то церковный праздник, все такое прочее. Не, лучше готовиться. Ну вот, лучше такой небольшой стресс разумный, да, это вот ванна, если вода подведенная, холодная, горячая, или в душе, да, э, делать такое, э, душ такой, да, горяченькой. Потом резко на холодную, горячую, холодную. Вот это вот для, для тела это полезно. Вот такая вот как бы это гимнастика для кожи, для всех органов, это полезно. А прорубь мне однозначно не рекомендую. Однозначно, тем более это вот близится, вот это сатанинский опять очередной, этот самый. Не, не рекомендую. Много лет этим занимался, поэтому не рекомендую. Передаю микрофончик. Да, Алекс Сергеевич, я считаю тоже, что как бы это, как его, некоторые считают, типа стакан водки шарахнул. И туда, говорит, на крещение там или что там. Нормально, ничего не будет там. Типа, охрененно. Не, nee, у меня бродильник, какого 70-го условного лета, там двоюродный родственник дальний. Он как там говорил? Чего у тебя голос такой хриплый, говорит, пошли, не слышно ничего, говорит, э -э -э, даже говорить не может охрипший. А я, говорит, нырнул, там у нас река Малая Как шага протекает через королу там, они там в апреле, что ли, там, когда что, толком, еще вода-то еще не прогрелась, ну, такую холодную, леденящую воду, может сказать, там течение еще. Вот стакан, водки, шарахнул, говорит, ты нырнул, говорит, и, вот и сразу голос пропал там. Думал, ничего не будет, а, а не будет ничего. Сразу захрипший такой, это, на следующий день там, как говорится. <клёх> вот я считаю тоже, они некоторые позволяют, это, это, там рюмочку вторую, типа праздник, и надо еще окунуться сходить, вот. <клёх> ну, сразу сказалось, что голос пропал моментально, этот леденящий воду нырнул. А им же тоже внушают, что типа весь год не будешь болеть туда-сюда, вот. Эта хрень навязана, это, вот. Такой праздник там, офигенный, там, особая структура воды там, туда-сюда. Вот, причем, видишь, Игорь Кадьевич, насколько этот самый, да, ты меня, кстати, порадовал, да? Вот, это ж... Неграмотность вот эта церковная, она до сих пор. Ведь дело в том, что ну, я как когда-то был в и все такое прочее, вот эти же обычаи, эти знаю, это ж делается, ну, по обычаям, так сказать, церковным, привитым, да, делается. На 19 января это ж это крещение, так называемое, считается. Ну, якобы Христа там Иоанн Креститель, или кто там этот самый, в реке Иордан, вот, так сказать, крестил в воде, да, и вот поэтому у нас вот 19 января Мигает, блин, 19 января вот это все это дело. А если ты сейчас об этом уже говоришь, значит, народ вообще не знает этих самых. Да, это хорошо. Вот, когда там на Рождество или на Крещение надо нырять, это, это здорово на самом деле. Так и не узнали. Вот, ну, постепенно это отойдет. Вот. Ну-ка. <-х> кто себе что отморозит, то этот самый, это хорошо. По поводу вот этих вот а, может немного под но вот этих купаний в, в холодной воде сколько же это тонет в те моменты от шока вот ледяного вот этого резкого переохлаждения сколько просто ныряет в эту прорубь а вынырнуть уже не может потому что теряется где-то там под этими льдами и все уже сколько таких этих было уже поэтому знаете что Лучше по углям ходить, вот как мы в нашей священной рощи. Вот это здорово. А ежели что-то не так на душе, тебе батька первым-то даст сразу. По этим, по пяткам. Это так, я шучу. Просто надо это. Во всем здравость проявлять. Фанатизм, он опасен. И всегда только к плохому ведет. передаем микрофон. Да, следи за собой и будь осторожен, как Виктор Цой пел, он, он, он правду, если да, посмотреть со стороны, э, тут не обязательно даже пьяный, тут и трезвый бывает, такие э, не замечает, такие ситуации попадают, что чуть задумался, говорит, блин, ладно, я еще вовремя очухался, там поезд, переезд, и мог бы меня шибануть, говорит, я какие-то секунды говорит, вовремя, ну, не, не заехал, а я думаю, проскочу, а тут как раз уже пролетел, говорит, вот отвлекся там мыслями там где-то вот во всем внимание проявлять надо вот в этом находиться здравости как говорится да там в прорубь нырнул тоже да был, роль, был ролик Миша там дива одна нырнула под лед и течение было как раз на реке это было на крещении туда-сюда вот она под лед и а подо льдом дальше течением снесло ее потом водолазов вызывали там ее вытаскивали ну уже конечно все она ушла там туда ну то к чему приводили, приводили, какие последствия после этого. Мать троих детей, что ли, там маленький еще. Вот нырнула, вот, снова течением. Ладно не озеро, ведь у а река, если в озере там еще, может, еще жива бы осталась. Но все равно это к хорошему не приводит. Походу и в Советское, словно, какие-то времена тоже от нас много чего скрывали. Это особо так не публиковалось, скорее всего, наверное, тоже. Некоторые такие вот происшествия такие, да? Ну, насчет ныряни, ты имеешь в виду, Игорь Николаевич, или насчет чего? Всевозможных таких случаев, обмерзание, замерзания, ну там заснули, там напились, говорит, и проснулся, ноги не шевелятся. Там такое происходило же, тоже, да. Это все, и холод. Ну а как же. Не ну, тогда не особо принято было эти самые. Это по сводкам, только в спецслужб, там милиция это все дело проходило. А людей, как правило, не пугали. Вот. Эпизодически, только время от времени, там разные такие, да. Нашумевшие истории, там, ну, порой в газетах там что-то там о чем-то говорилось, да, чтобы совсем от жизни не отрываться. А так, в основном, конечно, народ не то, чтобы в неведении держали на этот счет этих случаев, но ну, не запугивали, потому что, к сожалению, все подвергаются воздействию. Но давайте вот Светлана предлагает тему сменить, ну, давайте сменим, только какую, давайте предлагайте, вот. Ну, я считаю, что вот это вот крещение, это рассказы, да, вот, что это... Ну, во-первых, это было не на Руси, а на Киевской Руси, которая вообще придуманная. Вот Не было никакой Киевской Руси никогда, только на кончике пера этих писателей это было. Вот, и что из 12 миллионов э, три четверти уничтожили. Да, я эту байку э, слышал давно. Вот, э, даже не могу сказать с каких времен. В школе нет, пожалуй, на эту тему не говорилось. А вот как началась перестройка, начали муссировать эту тему. Вот, я полагаю, что даже этого не было в нашем, по крайней мере, круге жизни, в нашем э, реальном мире не было ни этой Великой Отечественной войны, ни похода этой Библии, ну, в смысле, Гитлер, да, как Кюняев говорит, что это Библия, вот. ну, во многом он прав, конечно, вот, я считаю, что это в нашем круге жизни этого не было, вот, религиозность начала вот в перестройку после развала Советского Союза началась эта херня. Потому что церквей было с гулькин хрен. Вот. И то они, вот, я в советское время помню, были такие, ну как бы это сказать, не то чтобы подпольные церкви, да, вот. вроде бы как они существовали, но прихожан там не было. Не было. Вот. Были, конечно, баптисты, да, это было. Вот. Потом это баптистов... Как бы запретили, появились яговисты. Вот. Правда, значительно хуже. Баптисты были более спокойные, более продвинутые, более грамотные. Вот это вот было. Вот. Ну, а сейчас, видите, православным и прочим этим самым все отдано. Да? Гундяйщина, вот это всевозможное. Да, и коранщина, Каранщина, да? коран там, и, и Тора все это дело. Каждый хапает себе. У нас он в городе понастроено всех этих хренатеней. Да некоторые даже еще не открываются. Но здания уже построены. Вот понимаете, как это? Какие ресурсы вкладываются, да? Зная, что прихожан не будет. Вот. Но здание построено, причем капитальное такое. Отмывочные, понимаете. отмывочные. Да, вот, Ян говорит, отмывают бабло, да, потому что немерено. Вот То, что народу не отдается, вот, тратится на всевозможные эти самые. Сейчас вот Серега ссылку дал на этого самого, да, опять на этого Панькова нашел я, да. Где-то все построено уже, да. Вот, уважаемого отца Александра Патрадия запретили, да, суд там, все дела. А Паньковы всякие там, какое-то поместье все организовали, молодую телку себе под это самое, да, и все. Все нормалды. Вот, потому что кто-то спонсирует какие-то мутные силы. Вот. Так, ладно, давайте какие темы. Давайте попробуем. Осилим. Или что, или может отдельно вот это то, что ты хотел Олег сказать. Или потом. Это о чем ты, Мир? Ну вот перед тем, как я отходил, ты говорил, что это... Ну, а, да, то я потом, то я потом, а. если будет настроение, потом я отдельно mm -hmm. скажу. Хорошо. Давайте тему поменяем. Какую тему? Это ж мы не для того, чтобы покайфовать, да потоптаться или за, или против христианства. Просто людей предостеречь, да, те, которые будут это смотреть. От этого безобразия. Вот, поэтому вынуждена. Мы что работаем не для себя. Во всяком случае я э, считаю, что я не для себя все это делаю. Да? Пятка и грудь все оббить и все такое прочее. Нет. Удастся спасти какую-то душу да, от э, разложения, от травм каких-то, от утилизации. Значит это будет хорошо. Зачтется так сказать. Вот. Не удастся, ну значит хреново сработали. Вопрос Олег Сергеевич, по поводу... а этот... Все по поводу? Сейчас еще два слова. Вопрос по поводу хоть христианства, хоть любых верований для меня достаточно решен. Я неоднократно озвучивал. Если не услышали меня, значит, тогда спросите, если что-то непонятно. Да-да, Игорь, передаю микрофончик. Алекс Сергеевич, ролик ты наверное смотрел, да, Елена Толбатова, -то? как ее Толбатова, Толматова, она про эту матершину что-то такое вообще это, разве, в своем ролике показала, четырехминутным. Еще не глядели пока? Ну как там, нормально сказано, как она там это рассказала, что-то такое. Леха на свой ресурс выложил, так то этот ролик. Тоже надо попробовать выложить на, на свой тоже канал там ресурс. Сразу говорит, стресс снимает, говорит, говорит, любой. По счету этого этих материшины. Надо меру свою это знать. Человек это программное существо, поэтому бесполезно кому-то что-то говорить, что есть ругань, а есть материнские слова вот. это бесполезно если человек не понимает если у него вот здесь вот, вот, вот не хватает чего-то да ну условно говоря в здесь или вот в душе не хватает то бесполезно да вот. даже самые продвинутые ну, включая Николая Викторовича Левашова да что вот мат это плохо ну, надо же понять что это такое вот. сегодня какой-то ролик слушал тоже кто-то там ну, из довольно известных личности персон, не помню что, вот, что, да, мат это плохо, там тралли вали и все такое прочее, ну, бессмысленно, бессмысленно такому человеку что-то пояснять, да, что это совершенно разные вещи, смешали в одну кучу, э, все как обычно, да, э, и я же говорю, священнодействие, материнское благословение, да, ругань, брань, э, Обережные эти самые, да, все в одну кучу. Объявили их этими самыми, да, и все. Вот. А сами на самом деле пользуются вот такие вот пироги, да. Ведь дело в том, что э, недалеко, так сказать, от этих самых, да, ушло это вот, допустим, чарамутия. Это что же своего рода оружие определенное. Вот, почему? А потому что это образ туда вкладывается какой-то, да, в любом случае, понимаете, если более-менее человек хоть немного продвинутый, какую он доктрину исповедует, так сказать, да, разрушительную или созидательную, он обязательно в слова вкладывает образы. Не важно, что он там зачитывает, кириллический какой-то текст или английский, или там буковицу, вот, все равно каждый человек, не понимая, может, этого, но все равно он транслирует образы на самом деле. Транслирует определенный информационный посыл. В моем разумении это некий образ. Насколько он сформирован, это уже зависит от человека самого, который это транслирует, и от тех, которые это дело услышат. Но в любом случае, любой информационный посыл, музыка, там, словесный какой-то, да, изображение, жесты рук какие-то, да, Танцы, вот. это все образы, это все трансляция определенной информации. Ну, я для простоты, вот я термин использую образы, да. Вот. А по сути, это так оно и есть. Вот. Знает это человек или не знает. Это в любом случае, в какой-то кодовой системе это, это не суть важно, да, шкарябицей, какими этими самыми, но все равно. Это трансляция, попытка трансляции информации. Чем более богато это сделано, со вкусом, цветом, запахом, э со всеми этими самыми да, причиндалами, э это будет более доходчиво, даже если человек не особо подготовлен. Вот. Ну, э допустим, этот самый, да, описывая какой-то плод, ну, фрукт какой-то или какую-то ягоду, да, там, на вкус какая она, там, цвет и все такое прочее. Даже человек не продвинутый, все равно э, образ этот лучше воспримет, потому что какой-то опыт есть, да, ну, почти все ели там клубнику какую-нибудь, землянику или там вишни какие-то, да, вот, поэтому образ этот э, ухватится, да. По, по, по, по этот самый, на ногу, там, каждому человеку наступали, как правило, бывала болезненно, да, или роняли что-то на ногу, тоже этот самый, все это есть, ну, вот, индивидуальный опыт, конечно, сильно играет роль, потому что все-таки э, жизнь такая многообразная штука, да, не у всех личный опыт есть, ну, во многих таких отраслях, да. Но в чем-то мы все равно очень похожи. Ну, у всех же тела есть, да, вот. У всех бывает там то болит, это болит, какие-то эти самые невзгоды там погодные. Вот, поэтому мы на самом деле очень похожи. И образы транслировать и надо, и это естественным образом, извините за татологию, получается. Осознанно это или неосознанно. Вот. Увлекать там изучением каких-то разных этих самых сигнальных систем, как это называется, да, ну, я считаю, все равно это неразумно. Все равно это неразумно, вот, потому что все равно нужно создавать что-то свое. Иначе мы будем телепаться в этом круге жизни без конца. Вот, пока мы должным образом не осознаемся. Вот. Вот нужно осознать это, что мы программы, по сути, живые программы, и мир этот программен. Вот. желательно самопрограммироваться, то, что вы считаете здравым, да? Доктор действовал во благо, завтра... жалко благо не мою, да? Передаю микрофончик. Родные, извиняюсь, перебью, я тут отойду, тут не очень приятное событие произошло, тут в чате написал. Фиксация идет, я камеру выключаю пока это, давайте, быть добрым. Так, что, давайте, наверное, закруглимся на сегодня. Если кто-то э, не надумает что-то такое сказать, чтобы какую-то тему чтобы было интересно. Давайте тогда или скажите, или напишите, что будем общаться, или закруглимся. Закруглимся? А, у Мишки там. Так, ладно, ну давайте на этот самом, на этой не очень радостной ноте. Давайте, всем всего доброго, ну вот, и присутствующим, те, которые будут возможно это смотреть. Так, ну, по идее, тут можно запись остановить дистанционно, да? Миша включал, я постараюсь выключить, вроде тут есть возможность фиксацию тормознуть.